Буддистский мотив. В этот мир, как гости в дом, Как пришли, так и уйдем. Кто проник однажды в суть, Знает восьмеричный путь, Что желание — закон,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 Будет суть искать стиха, Что в страдании день за днем, Как пришли, так и уйдем. ради упаджа сукита мудута фамутанта